Я прекрасно понимаю, что сегодня свет должен быть мощным, компактным, легким, мягким, неубиваемым, при этом светодиодным и без множественных теней с изменяемой температурой, а самое главное дешевым. Но по какой-то причине ни один, даже китайский свет под эти параметры и близко не подходит. Я имею в виду под все подряд. Однако тот вариант, который я тестирую сегодня, безусловно, к идеалу очень близок, хотя есть и оговорки, о которых я расскажу ниже. Смотрите дальше и узнаете все. А пока идет заставка, вы можете оценить мое появление в кадре в плюс или в минус. Коробка у панели довольно крупная, что связано на самом деле с большим количеством твердого поролона внутри, который защищает ее при транспортировке. Это разумно. Элементов не так много. Вынимаем саму панель. Рядом находится зарядное устройство, включенное в комплект фиксатор и два болта. Довольно простой комплект на самом деле, при том, что дополнительного чехла производитель здесь не приложил. Было бы приятно, если бы был, честно говоря, но не будем забывать, что это все же эконом-класс, учитывая и остальные ее характеристики. Даже визуально заметно, что модель очень тонкая, от чего и получила название Air как тот самый MacBook, по толщине с которым она сходна, если конечно вычесть толщину органов управления, которые заметно выделяются из корпуса. В таком виде панель идеально входит в стандартное отделение для ноутбуков в фоторюкзаке, так что проблем с поездкой на съемку здесь вообще на самом деле нет. Вес здесь не случайно получился чуть больше килограмма, это на самом деле мало, так как сам источник сделан из пластика и при этом никаких дополнительных вентиляторов для охлаждения на корпусе не требует, все осуществляется с помощью банальной конвекции. Однако это следствие ее не самой большой мощности, поскольку панель внутри явно не усыпана большим количеством светодиодов, а работает просто с помощью обычной диффузии матового пластика. Глядя на ее ее Фронтальную часть мы как раз и видим идеально ровную шершавую поверхность, а при включении этот свет расходится также равномерно никакого двоения умножения теней что характерно на самом деле для обычных светодиодных панелей если их использовать без рассеивателя и в то же время мощность у нее тоже не очень большая здесь световой поток составляет 1100 люмен на расстоянии одного метра при максимальной мощности в данном случае она работает на 6 процентах своей мощности при том что на улице в принципе довольно таки светлый день и окно она очень здорово перебивает и поскольку здесь не очень удобно если использовать гелевые или пластиковые фильтры, регулировка цветовой температуры как бы обязательна. И надо сказать, что плавность регулировки света здесь радует. Ее дискретность составляет 1% и возможно понижать ее мощность как раз вплоть до минимального 1% от светового потока. Можно и 0 сделать, но как бы ноль это эквивалентно выключению в принципе. А вот цветовая температура изменяется с точностью уже до 100 Кельвин, что, конечно же, кто-то будет критиковать, безусловно, но для большинства вариантов установки света, ну так, на глазок, более чем достаточно. Я даже не буду говорить о том, что обычно использую вообще только два крайних положения, 3200 и 5600. Немного смущает здесь разве что сам фиксатор, который идет в комплекте. Он очень хитро заворачивается в четверть дюймовую гайку и сделан в стиле GoPro, это очень удобно. Когда у тебя уже не требуется никаких адаптеров, просто наклонил и все. Которые, кстати, надо сказать, тоже делают из ABS пластика, из которого он сделан и здесь. И в данном случае, естественно, мы предполагаем, что ты либо делаешь задник панели из толстостенного алюминия с охлаждением прямо на корпус, то есть там действительно тоже и вентиляторов не будет, и будет у тебя не бьющееся стекло с передней части, но он у тебя будет весить гораздо больше, и стоит, кстати, тоже соответственно. Либо идешь компромиссным вариантом и подбираешь сорта пластика, которые будут достаточно неубиваемыми и в любом случае за все время работы с этой панелью у меня ни разу не было с ней проблем она меня ни разу не подводила я ее использовал и на постановочных выездных съемках и сам в основном пилил блоги и она очень здорово подходит для этих целей в плане работы этот свет дает очень хороший поток со своих максимальных 40 ватт мощности которую он потребляет Одна Обычная лампочка накаливания фактически вставлена внутрь этого источника и выдает в 10 раз больший поток света, которым, естественно, всю комнату ты не зальешь, но снимаемого человека можно спокойно осветить с расстояния до двух метров, после чего смысла в использовании подобных панелей уже все равно не будет. Ваш свет просто станет жестким и неподходящим для этой сцены. И надо брать какие-то другие лампочки на френеле, для того, чтобы их можно было фокусировать и направлять именно на ваш объект. На улице ее тоже можно удобно использовать, но только если солнце не очень яркое или вообще находится где-то за тучами. Причем питание здесь можно использовать одновременно. И от сети... И в то же время от аккумулятора. Здесь это сделано не в автоматическом режиме, а простым двухпозиционным переключателем. То есть либо сеть от идущего в комплекте адаптера, либо один из двух аккумуляторов NPF, предполагающий быструю замену одного из них. И вот здесь хочется, чтобы емкость батареи показывалась тоже раздельно для каждой из них. Но такого, естественно, не будет. Эконом-класс все-таки. А вот если использовать батареи все той же самой Newell с датчиком зарядки прямо на них, это будет определенное удобство использования. Зато емкость батареи будет показываться в зависимости от мощности источника света. А, то есть сама панель рассчитывает на лету, сколько она потребляет, сколько осталось, собственно, до конца. И таким образом понимает, сколько вам, в принципе, хватит. В работе я использовал ее довольно-таки часто, поскольку практически все мои последние обзоры и трансляции проходят только с ней. Учитывая ее компактность, ее беспроблемно можно взять с собой на абсолютно любую съемку, ну или просто даже на дачу. Но самое главное преимущество этой панели, на самом деле, это размер и рассеивание. То есть уже, так сказать, из коробки. Вам не нужно никаких рассеивателей здесь. Не нужно городить никаких, вот знаете, таких софтбоксов, которые вешаются на нее. То есть открыли поставили, и сразу у вас мягкий свет без э, умножения самих источников, без этих точечек светодиодных и прочее, прочее, прочее. И при такой площади источника свет получается крайне ровным, и даже для... Фотосъемки, особенно, кстати, мелкой предметки, тоже практически идеально подходит, учитывая высокий индекс CRI. И с таким весом она прекрасно встает практически на любую стойку, включая самые бюджетные, которые шатаются от любого ветра. А использование этой панели с аккумулятором делает возможным работу с ней даже на природе или на открытом воздухе в, в, в любом парке, например. Чего не хватало в комплекте, так это, наверное, возможности ограничения расплеска, поскольку диффузия Источник этим традиционно действительно грешат и от наклона сильно не улучшают ситуацию на самом деле, поэтому для требовательной съемки в помещении было бы неплохо получить от нее какую-то сотовую насадку во всю площадь, ну или хотя бы какие-то шторки, которые будут ограничивать расплеск. Однако как хороший блогерский свет в большой площади, панель безусловно замечательна.